Алоха, соратники и коллеги, на связи Дмитрий Балакин. В прошлом видосике мы с тобой залили наш пост-гранж-трек на аудио-джунгли. И на мое удивление, Маугли без вопросов пропустили трек. Теперь джунгли пополнились еще одним шедевром от меня. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Я, кстати, уже подготовил все ингредиенты для нашего нового блюда в рамках рубрики "Smack My Пич Up" «Посиделки на музыкальной кухне». Сегодня мы с вами будем готовить эпик трейлер «Гараж Рок» с щепоткой тмина на большом огне. Берем снова свежий рифачок, только что из-под коровки. Пожалуй, еще рифочка добавим. Эм, короче, рифачков много не бывает. Немного посолим. немножечко поперчим и немного специй по вкусу так давай теперь попробуем что у нас сейчас получается Those are good Вроде ничего так. Но снова стол весь уделал. Погоди секундочку, я все тут приберу. Ну вот, другое дело. Пора уже чего-нибудь вкусненького заточить. А то у меня от готовки аппетит разыгрывается. Ну, вообще, не, не жила тебе? А тебе жила? Нет, не жила. Я тоже не жила. Не наелся, что-то. Пока я тут объедался пироженными. Маман взяла и сварганила съедобную стрипню, которую уже можно даже понюхать, не опасаясь блевотного рефлекса. Ну что ж, не будем мешать маман делать съедобную пищу. А после мы уже упакуем все как следует и снова отправим нашим голодным Маугли в Австралию. Будем ждать их отзыва о нашей стрипне. А ты пиши свое мнение в комментариях, одобрят с первого раза или нет. А быть может им только соленые огурчики окажутся не по вкусу, и мы их гордо уберем, чтобы в джунглях появился еще один шедевр. Оставайся на связи, друг. С вами Кошеварил Дмитрий Балакин. Адиос амигос. 娘。No.